Каждого на этой планете начинают играть чувства. В такие дни кажется, что сердце слишком мало, чтобы вместить все, что ты чувствуешь. И вот такой день наступил. Нам кажется, будто наши чувства совершенно исключительные и уникальные, и никто раньше не ощущал ничего подобного.